Всем привет! Лия на связи. И сегодня я расскажу вам, как я подготавливаюсь к Нанорайму. И первым делом приветствую вас на моем рабочем месте, которое очень мотивирует, по крайней мере меня. Перед вами огромное количество разных фигурок, мягких игрушек, манги, рисовательных принадлежностей, ну и рабочий стол. Первое, что обязательно требуется мне, это иметь вот такую кружечку под рукой, которую я просто обожаю. Она огромная и это прекрасно. Компьютер с помощью которого мы будем писать всякие текстики. Конечно же, рядом под рукой, справа и слева, будет лежать о, школьная утварь. все-таки учиться же надо. Я обожаю эти органайзеры, на которых сейчас сидит моя Рошелька. Такие красивенькие, органичные, эстетичные. Слегка уродский ободок, но я держу его всегда рядышком, потому что, когда пишешь, волосы иногда мешаются, и ты хочешь их срезать к черту. Ну и чтобы не унывать, обязательно Пару книжек В данный момент вы можете видеть Вариант немецкий и английский Шестерки воронов Властелин конец Селекшн, точно не помню как это на русском Вроде бы отбор И последний томик саги ведьмака Вроде бы она называется Владычица озера на русском Сейчас нас недавно выпустили Эти книжки и они выглядят Просто прекрасно В тонком переплете Да, но все равно. Прекрасно. Самое классное, это когда составить их всех, они образуют такую мозаику, которая просто а, шикарно. Рядом у меня под рукой всегда лежит телефон для какой-нибудь музычки. Либо когда я пишу, обычно включаю именно вот эту трансляцию на канале Челеткау. Я решила, что во время Нанораимо займусь двумя проектами и поэтому здесь лежат два блокнотика, которые я просто обожаю. Это обычные блокнотики, которые можно открыть и внутри страны. Странички, вау, это, к примеру, тот же блокнот, только меньшего размера по сравнению с этим э, Немножечко переработанный Вот так вот это все выглядит, пишешь-пишешь и иногда рисишь Ильку, когда что-то хочется нарисить Еще имеется вот такой блокнотик, он слегка более красивый, более мотивирующий и да, уже был использован у него даже есть вот такой вот кармашек, Что просто, ах, как, как мило Жизнь это как рисование, только без ластика Чаще всего я пишу именно в блокнотиках Ибо, я не знаю почему, но мне намного приятнее чувствовать карандаш, бумагу Чем тыкать по клавишам компьютера И если эти два блокнотика моих двух проектов Сделаны именно для каких-нибудь маленьких записей то это уже что-то вроде окончательного варианта, который будет переноситься в компьютер поясе. Перед Нанораиму я использовала эти блокнотики, по крайней мере, начала их использовать. В них я записывала всякие красивые описания, некоторые действия, которые должны произойти, ибо я знаю, что на красивые описания, когда начнется Нанораиму, времени у меня вряд ли найдется, и... Мозг вряд ли сообразит сделать что-то красивое. Рядом с расписанием моих уроков вести два проекта, которые я расписала и которым я составила план. Не буду показывать близко, чтобы не давать всех деталей этих проектов. Привет, моя дорогая лампа. Вверху мы видим название определенного проекта. Дальше следует описание. Обложечка, если вдруг найдется и художник нарисует. Дальше внизу у нас следует таблица с планом глав. А здесь у нас что-то типа ачивок. И здесь, к примеру, первая ачивка это 2500 слов, которая называется «Только начало». Дальше следует ачивка, с которой я напишу 5000 слов и больше. Она называется «Разогреваемся». И самое интересное, это последняя ачивка, которая называется «Аллилуйя». Но также есть и ачивка с 50 тысячами словами, которая гласит, что я выиграла на Нарайма. Здесь у меня небольшая такая циферка, сколько мне слов надо писать в день. И небольшой агент. Сколько это страничек в моем текстовом документе А здесь у нас уголок с мотивацией Более серьезный план у меня находится здесь Это бумажки, которые официальный сайт Нанораймо Вам предлагает заполнить, чтобы подготовить ваш проект И последнее, что я советую вам подготовить к Нанораймо Это проинформировать всех ваших друзей О том, что вам будет нелегко, вы будете страдать и вам нужна ихняя мотивация. Если вы можете, давайте участвовать в Нанораймо вместе. И все вместе будем писать, и писать, и писать, и писать. И даже если ты не начал или начала участвовать в Нанораймо с первого числа, не проблема, у тебя еще есть возможность нагнать словечки. Всем пока-пока и удачного месяца Нанораймо!